У нас представлен продукт для отделов продаж застройщиков. Мы начинаем сеанс. Вводим данные потенциального покупателя. В данном случае я введу нули. И теперь мы готовы показать непосредственно сам продукт. Вначале показываем инфраструктуру. Мы можем перейти и посмотреть набережную, как она будет выглядеть. Также мы можем увидеть, что будут детские сады. Некоторые объекты уже построены, некоторые будут построены позже. Что есть общественный транспорт, остановки, автобусные, трамвайные. Знакомимся с прилегающей территорией. То есть мы можем посмотреть двор, пройтись по детской площадке, посмотреть, как она будет выглядеть днем, а также поменять время на ночное и увидеть, как подсвечивается дом. Мы можем увидеть паркинг, В будущем также возможно забронировать место в паркинге. Перейти непосредственно к самому дому, выбрать нас интересующий этаж, например, 12. -й. Мы видим, что некоторые квартиры уже проданы в crm -системе, системе у застройщика это высвечивается. Те же, которые не пробаны, мы можем на них посмотреть. И перейти непосредственно в саму квартиру и прогуляться по ней. Из окна нам мы можем увидеть настоящий вид, который будет с 12 этажа. Здесь представлены также варианты отделки от застройщика. После того, как мы определились с этажом и с квартирой, мы можем отправить, увидеть ее стоимость Увидеть на каком этаже она находится Увидеть ее площадь, а также отправить квартиру в избранное И в будущем она уйдет уже на почту Потенциальному покупателю, а также в отдел продаж Также мы можем посмотреть схематичную планировку И как она расположена на этаже После завершения сеанса выставляем свой mail, выбираем менеджера и наши предложения, наши избранные квартиры уходят на почту потенциальному покупателю. Также менеджер по продажам у застройщика видит, кто и когда заходил, какую выбрал квартиру и заинтересовался.